Всем привет! Всем привет! Ну вот, друзья, встретились мы с вами на канале Светланы. Сегодня мы будем для вас показывать грибочки, ходить вместе с вами, гулять, собирать боровиков наших сибирских. Сегодня с нами Сева. Сева попал на Светланин канал сразу. В общем, решили поддержать канал, так скажем, поднять Светланин с колен. Все вместе пособирать грибочки, походить. Оставайтесь с нами, собирайте, гуляйте. Будет интересно. Да. Что, поехали. Да. Посмотрите, вышла на такую дорожку лесную и увидела таких здоровиков, таких классных боровиков. Посмотрите, вот один. Смотрите, какой он мощный, какая шляпка у него. О, какой! Шляпка мощная. Смотрите, какой он беленький, красивенький. И вот здесь за деревцем спрятался еще один такой же. Такой же здоровячок. Опа! Ой, улетела же. Ух, какие шляпы у них какие ножки главное короткие а шляпы какие здоровенные Такие твердые крепкие классные вообще сейчас вот так вот и пойду по этому лесочку посмотрите какую кучку какую семейку нашла каких тут три красавца наверное три может еще есть Но нет три смотрите. Так они вместе сидят. И, опа, эти два прям вместе и этот немножко в бок вырос. Ты какие красавцы. А там вон походу сидит здоровяк. Сходим посмотрим. Может и маленькие там есть. Просто подойдем, проверим. Опа. Да, тут он какой. Его мы оставим на семена. Раскидаю я его по лесу. А вот там увидела, смотрите, ножка срезанная. И прям с этой срезанной ножкой вырос вот такой вот красавчик. Опа! Вот какой! Так, вот здесь вот вот этот бугорок. Сейчас проверим точно. Вот он сидит, еще один малыш. А вот и наш Севка. Севка? Сева. Многие потеряли Севу. Вот он, Сева, жив-здоров. Сегодня он с нами. Да, Сева? Ездим далеко, поэтому мы его не брали с собой. Сегодня так вот решили, что он уже совсем соскучился по лесу. Решили взять его. Ну, доехал. Хорошо. Без происшествий. А тут сидит гриб. Пока засела, смотрели. Видела я вот такого вот. Опа. Вот такого вот с паучком. Здоровичка. Сейчас выйдем вот на такую дорожку. И вот он сидит. Сидит наш грибочек. Ждет, когда же мы его соберем. Опа! Ух, какая нога у него! Толстенькая. А там, друзья, смотрите... Еще один сидит. Сейчас мы к нему подойдем. Кара его так прикрыла, припрятала. Опа. Ой, ножка какая, посмотрите. Шляпка какая большая по сравнению с ножкой. Ножка вообще малипусенькая. Ребят, я нашел, увидел. Ух, какие здоровички и боровички. Вот это класс. Смотрите. Оп, как он спрятался. Опа. Вот он. Шикардос. Первый. Смотрите. Вот туда. Оп, смотрим. Еще один. Сейчас передвинусь туда. Придется встать потому что тут веточки аккуратненько надо пройти Вон он. Вон он, ребят. еще один смотрите ух еще лучше даже чем тот Оп, аккуратненько еще даже лучше смотрите какие парочками какими сидят артем сидит нашел грибы да, да? Много нашел? Да, четыре. Четыре. Наверное, О, наверное четыре. пять. Давай сейчас посмотрим. Тут два, да? Сразу <соспорождачных> сидят. Пять. Да. Давай посмотрим. Давай вот этих забирай. Оп, оп. Так, тут сидит этих, выкручивай. Маленький такой вот. видите, сидит. Тут вот побольше. Опа. А здесь, смотрите, спрятался в белом ху. Спрятался в белом ху, смотрите, опа. Оп, какой красавчик. Грибы-то выкручивает, ты а. что сидишь-то? Я просто гриб Вот этот плохой, плохой гриб выкинул. Да. И небольшой, да. Вот такой вот. Опа. А, здесь два, посмотрите. Один маленький, да. Вот здесь что за бугорок, Поганка, да? Еще один. И еще один. Два. Два. Ух ты, вот это, Темыч, нашел. Полянищу, да? Три. Три. Ну, как они... Быстро вырастают, пока я вот дошла. Не у... Не у... Не Давай покажем его, почистить от мха. А вот это вот? Сейчас самого маленького. Вот он. Маленький какой. Ну все, сейчас будем Стмо собирать и чистить ножки. И вон того еще раз, сними. Какого? Деревца. Деревца? Да. Возле какого? А, я не вижу его за этим деревцем. Жу -жу. Точно. Вот же он. Еще какой. Ну все, давайте он в кучку их собирай. Теперь у меня находка. Посмотрите, вот так совсем не видно. Там бугорок из, из иголок. Вот такой вот бугорочек. Опа, а тут хоп, и беленький сидит. Опа! Такой вот красавчик. Крепышок. Тут рядышком еще один красавчик сидит. Посмотрите, как припрятался в белом ху. Опа! Вот они, красавцы, боровички. Так, давайте вот здесь посмотрим, что за бугорочки. Здесь поганки. Поганки, Тём. Замаскировались, как боровик. А вот здесь... А вот здесь, наверное, маховичок, да? Какую Тмка, кучу нашел. Кучку грибов, посмотрите. Ну, этого он перед этим сорвал, да. рядышком посадил. А здесь, смотрите, четыре штуки. Оп, как мы они все вместе. все вместе сидят. Сейчас мы их аккуратненько как-то надо. Оп! Один. Оп, второй, третий и четвертый. Вот они, красавцы какие. Классная кучка, да. молодец, Тёмочка. Ты вот еще у Тёмки находки. Думаю, что... Это он два чуть-чуть подальше нашел этих два. И вот этот вот побольше. А вот этот вот этого возьми. А вот этот вот сидит. Такой и вот, вот это... красавчик. Так, сейчас мы их заберем. Там вон еще один. Вот еще один. И еще один, да. Такой вот. Опа! шляпку у него. Смотри, какая а ножка короткая. Да. Все, сейчас почистим. Да, и пойдем с темка вон туда сходим. Оп. У Тимурыча находки два боровика, два красавца. Вот один. И вот еще один. Такой вот красавец. Что-то у него там ножка тоненькая, что ли. Да, тоненькая такая. У -у -у. Красавцы, красавцы, молодец. Ребят, подошла наша сегодняшняя тихая не охота не к концу. Да не надо его держать, пусть он ходит, ему жарко. В общем, жара уже, уже время к обеду, очень жарко стало. Пока резали грибы дома, в общем, поехали поздновато. Ну что, вот такой вот у нас результат. Постарались, мы набрали соответственно еще мешок. Ну мешок, слышите, мусора. Стараемся вывести, что по пути попадается Идем, собираем, складываем бутылки В основном стекло стараемся Конечно же убрать стекло, так как много пожаров Пожары в основном из-за стекла Так как срабатывает особенно разбитые, если Как лупа В общем, как увеличительное стекло Солнце сильно палит, греет за этого пожары Стараемся убирать тоже Кому не лень, убирайте И не бросайте, хотя бы не бросайте Заколебались мы уже Каждый год ездим в одни и те же места и мешками, мешками вывозим. Но это не серьезно. Надо по голове за это стучать начинать. Ну все, друзья, кому понравилось ходить вместе с нами, пальцы вверх. Подписывайтесь на Светланин канал. У нее рецептов много, много чего интересного. Будут и грибочки, конечно. Будут они снимать вместе. Я буду, может, с ними появляться периодически. Все, друзья, всем пока. Всем, всем пока. пока. И до новых встреч.